Ну что, я буду двигаться дальше, продолжать. Я закрыла окно, погода портилась вообще, такой ветер, шум гам поднялся. Я надеюсь, что все, что было в первой части, было слышно. Я как-то упустила этот момент, но поскольку дала себе вот, установку такую сделала, дала себе обещание не переписывать. Вот так, как оно идет, со всеми корявостями, со всеми... Потому что, чтобы не упустить самое главное, вот эти реакции организма, вот это ощущение отведения линии, вот как я это переживаю, ничего не приукрашивая. Поэтому простите меня и оцените это тоже, потому что... Ну, я считаю, что это важно. И вот, значит... Я, как и обещала, хотела посмотреть на древо рода еще разок, проверить себя, не осталось ли какого-то неудовольствия от общения с родственниками в прошлом. И да, я вспомнила один эпизод. И, ну, не вдаваясь в подробности, просто здесь озвучу, почему бы не сказать себе «да». Я не получила удовольствия от встречи тогда. Но я отпускаю эту ситуацию с любовью. Пусть это будет мне и уроком, и опытом. А вот, и расцениваю это с благодарностью, вот эту встречу. И перехожу на передний лепесток. На передний лепесток. Про Задний лепесток я уже отметила на полях, что это абсолют. Поля разделила на 6 частей по лепесткам и Передний лепесток у нас будет называться зачатие. Ну, зачатие или рождение. Вот. Если речь идет о ребенке, да, а если речь идет о детище, то это может быть создание, образование построение или что-то такое, вот создание чего-то своего. О, вот и Итак, делаю выдох, собираю мысли в кучу, потому что в первой части что-то я их так подрастеряла немножечко, такая, буду ускоряться. Если мы говорим о переднем лепестке зачатия, рождения, то идея открытого лепестка переднего ⁇ это идея открытой творческой потенции. А она, она или есть, или нет ее. И это обозначает высокий или низкий уровень творческой потенции. Вот. Как это может отображаться, ну, например, высокой фертильности, как у мужчин, так и у женщины. Если речь идет о детях, то есть постоянная непрекращаемая потребность рожать детей или заниматься сексом. И получать от этого удовольствие. Либо это творчество, да? наш творческий потенциал. На вот. И рассуждая об этом, я знаю, что есть люди, которые просто фонтанируют идеями, которые хотят реализовать. Их просто несет. И вы тоже не ошибетесь, наверное, если, если ну, встречали такого человека, знаете. И если встретите такого человека, увидите, он на виду, он просто бросается в глаза, потому что он горит, он... Настолько воодушевлен, и он а, от этого получает огромное удовольствие, наслаждение от того, что он это делает. У него это получается. И вот эта вот генерация идей какими-то сумасшедшими концепциями. А, и он такой человек. Он, у него настолько сильная мощная энергия, вот эта, созидательная. Он заражает, других, эти вот, заражает просто других этим энтузиазмом своим. И самое главное, самое главное, про удовольствие он получает от этого удовольствия. Ну, я точно знаю, я точно знаю парочку таких. Вот. И ну, вообще я уже говорила, что все лепестки из Ватхистана, они про удовольствие. А ведь э, можно, например, зачинать детей и не испытывать удовольствие. И как мужчине, и, как, и так и женщине, согласитесь. Ну, например, э, если на уровне младхара ну, чакры, на уровне инстинкта, потребность просто делать детей, это потребность, инстинкт продлить, э, продлить свой род, то на свадхистане чакры ты получаешь от этого удовольствие. Бывает и наоборот, когда э, вот этот нижний лепесток на Сватхистане, он порожден ну, такой ущербный, а на, ой, на Муладхаре, простите, простите, пожалуйста, на Сватхистане он пышет здоровьем, то елки-палки, вам не хочется там, зачинать детей продлевать рот, но удовольствие от секса вы получать хотите. Ну и так далее, разные конфигурации. Вот так раз с раскрытым передним лепестком, а это в удовольствие. А, и это не про секс, не столько про секс, а здесь вопрос больше... Вот этот важный нюанс. Здесь вопрос больше про творческое удовольствие, про творческую реализацию. То есть я... Есть я, я что-то делаю, я передаю эту цепочку дальше, я получаю от этого удовольствие, потому что... Ну, я не могу этого не делать, я не могу без этого. Мой уровень высокого творческого потенциала настолько активен, что я не могу этого не делать. Я пишу, или я рисую, или я занимаюсь музыкой, или готовлю, готовлю еду, например, или я делаю подарок своими руками кому-то что угодно, например, занимаюсь дизайном помещений, ну да все что угодно, вот даже работа дворника или любая на первый взгляд не творческая, да, на первый взгляд работа, которая делается на творческом подъеме. Вот, кстати, я не один раз видела, как дворник Создает, например, из листьев какие-то творения. Лично я видела. Или из снега. А из снега я видела, даже ролики показывали. Или показывали одного тракториста, такого с художественной жилкой, такой творческим потенциалом. Так вот он э, вспахивал поле, он э, рисовал узоры на полях. А потом, ну потом, конечно, все... Вот. и ну, может быть вы знаете людей с превосходным вот, передним лепестком ватхистана чакры вот такого чудака который делает не особо творческую работу но настолько творческий подход что ты засматриваешься и это выглядит вот, нельзя глаз оторвать это очень красиво это, это красиво потому что идет энергия такая, когда человек делает искренне и в кайф что-то. Это всегда здорово, это всегда покоряет. Вот, кстати, можете под видео писать. Если кто-то видел, поделитесь, потому что это действительно очень интересно. Поделитесь. Вот и я размышляю вот об этом все, сейчас, примеряя эти аспекты на себя тоже понимаю, что я, кстати, получаю вот, кстати, я получаю от творческого подхода ко всему, что делаю, удовольствие, и это не является для меня рутинной работой, это чистый кайф. Ну, вот. Да, я могу сказать, что мой передний лепесток Свадхистана чакры, если речь идет у детище, да, ну я о, о своем случае, вот. если речь идет о детище, то вот о каком-то творческой своей реализации, то я помню, что с детства это любила делать, и вот то, что я вспомнила сейчас, один момент, который лишал меня удовольствия, это вот, ну публичность, то, что это делать, э, выставлять на виду, показываться и показывать себя то есть если я что-то такое делаю, что нужно показать, я очень сильно стеснялась. Это был какой-то комплекс, который с годами креп, на уровне нейронных связей. Вот эта программа, она такая кондовая уже была, просто неподъемная. Она, я страдала от этого, я не могла от этого избавиться. И только с нейрографикой, вот, с, вот, с работой, с проработкой с собой я могу сказать, что добилась значительных успехов. А вот значительных успехов и продолжаю еще над этим работать. И не случайно, наверное, я сходила в, в свой род в корни опустилась, потому что вот, вот именно этот ресурс про удовольствие, творчества. и а, я его возьму на заметку себе, наверное, и... Вот это удовольствие я перемещу, еще и, наверное, дальше вверх протяну. Здесь я обязательно создам ресурс, а я его прямо сейчас создам. Удовольствие от... А, как же это определить? Ну, удовольствия от публичности нет, наверное удовольствие от я не знаю, как это сказать не знаю, пока я еще двигаться буду дальше я пока вот здесь вот намечу ресурс я не знаю, как правильно его обозначить представляете, вот не могу даже сформулировать а подскажите мне вот что это может быть, когда вот удовольствие от того, что я не стесняюсь открыто общаться с людьми и показывать свои, ну, какие-то творческие, то есть ну, показывать свои способности, показывать... Вот у меня даже язык не поворачивается сейчас сказать таланты. Вот я говорю, показывать свой талант, выставлять его... На, вот У меня есть талант, я этим делюсь, и я не комплексую, мне приятно это. Я получаю удовольствие, когда это видят другие. Не знаю, как сформулировать. Короче, я ресурс этот сюда запускаю. Я знаю, о чем он, но я не знаю, как это назвать. Если можете подсказать, я буду благодарна, я просто как-то сформулирую для себя. Вот так. И можно считать, что вот для меня, я считаю, что вот на этой стадии лепесток, он, вот я его наметила, вот это вертикально, это можно закончить вертикально. Задний и передний, и вот этот сигнал от рода через рот, проработав у себя вот этот момент неудовольствия от общения с родной, которая тянется в детство, в рот. То есть все это просмотрела, я для себя пытаюсь, просмотрела и выявила, что вот то, на что обратить внимание, удовольствие, от того, что ты на виду, что ты заметный, что ты что-то значишь, что ты виден, что может быть даже комплименты или какие-то похвалы получишь. Ну, в общем, вот. И на этом я ставлю пока точку, вот это вот вторая часть будет закончена, раскрытие вертикали. И увидимся скоро уже вот, на горизонтали. Увидимся скоро. А я еще поразмысляю. Бросайте ваши варианты, как назвать ресурс. Все. Пока-пока.